Человек, который не свободен перестроиться в зависимости от момента и ситуации, остается рабом. Есть две разновидности рабов – экстраверты и интроверты. Экстраверты – рабы внешнего. Они не могут идти внутрь. Они совершенно забыли дорогу. Если с ними заговорить о том, чтобы идти внутрь, они просто посмотрят на вас недоуменно. Они не поймут, о чем вы говорите. Они подумают, что вы говорите бессмыслицу. Человек, который стал слишком интровертным, постепенно теряет связь с внешним миром. Теряет ответственность и способность действовать. И многого решается. Он замыкается в себе, он превращается в могилу. Экстраверт становится политиком, интроверт становится эскопистом, беглецом от реальности. И оба состояния нездоровы, оба невротичны. Действительно здоровый человек не застывает в чем-то одном. Движение внутрь и наружу происходит точно как вдох и выдох, входящий и выходящий воздух в Вы свободны быть в обоих состояниях. Благодаря этой свободе вы выходите за их пределы, достигаете трансценденции. Вы целы и тотальны.